Девушка, привет. Слушай, а можешь перезвонить через меня? Привет. Я не сильно отвлек тебя от разговора. Мне понравилось, я думаю, подойду и скажу что-нибудь тебе. Хотя бы привет. Но я, я не сомневался, если честно. А ты куда? Куда ты идешь? Домой. Поеду на маршрут. А откуда ты? Рядом. Я солигор, Солигорск, Старой дороги. Не знаю. То есть, подожди, Слуцк? Там Бобруйск, а да. где Слуцк? Там же. Ну, пойдем, я немножко проведу тебя. Что? Я немножко прогуляюсь с тобой, если ты не против. А как зовут тебя? Наташа. У меня Валера. Слуцкие я знаю только есть там где Бэтмен, Панкник, там да. типа солдату. ГАИ, потому что я там сдавал на права, и... а у нас нельзя. Ну, у нас, то есть, можно сдать там теорию, а вождение у вас. Вот, я ездил к вам и сдавал, вот так вот. Так а что ты здесь делал? ты научил, ну, учишься здесь, если что? А, я видел, ты телефон закидывал, эти да. диплом, Слушай, ну здорово, и все, у тебя типа каникулы. Типа, я уже все, только на работу. Да? И где, где у тебя отработка? В Слудске. Блин, Все печально, почему в Слудске? Осталось бы в Минске. Не нашла. Не нашла? Угу. Да? да? Бывает. А чем вообще чем ты еще занимаешься по кроме да по жизни все прям хобби свои выложить что хобби свои выложить или как у тебя их много больше трех да серьезно у меня может не больше трех но но расскажи, да ну кроме своей специальности визажем занимаюсь закончила художественную школу рисуем неплохо у меня сестра то же самое. Она продает свои работы Мне и учит э, детишек рисовать. Она прям очень здорово рисует на самом деле. Я так любительский, значит. Да? И что еще у тебя? Болейболом привлекаюсь. Занималась в команде играл в школьной. Угу. Ясно, ну, неплохо. Здорово. Читаешь что-нибудь? Последнее время что-то как-то закинуло. Времени? Не хватает? Ну, если честно, да. да, у меня то же самое. Я английский еще учил и закинул, потому что ну, вот, реально это не хватает. Сегодня, да. учились с английским, но пока что как-то проблемно. Меня приглашали там в какие-то э, какой-то клуб, там открывается от какого-то проекта, приглашали на встречу уже. Ладно, снимай, я подожду. Все успешно да бывает а здесь ты снимала получается да квартиру или у тебя общага была ну ты снимала здесь квартиру или у тебя общежитие было а что ты закончила кстати прикольно Ничего себе, да. класс. В общем у тебя такая насыщенная жизнь, веселая вся полностью забита всем, да? Нет времени заниматься всякой фигней? Нет, ты любишь позаниматься фигней всякой? Это мое хобби, главное. Ага, неплохо. Когда-то было мое тоже любимое хобби, потом надоело. Надоело? Да. Думаю, нужно чем-нибудь позаниматься интересным. Ну, правильно. Вот. У меня вот в планах просто нужно вытащить... Ну, вернее, она меня всё время вытаскивала на пробежки. Угу. Uh -huh. бегать, но... Ну, ты бегаешь. Начну. Начнешь? Нет, бегать — это так плёво. Просто, когда привыкнешь... Это как холодный душ. Поначалу ты залазишь, и тебе так некомфортно. Ты думаешь, что за фигня? Зачем? А потом, через пару недель, ты начинаешь получать удовольствие. Ну вот, надо то же самое, какие... Что? Да, я сегодня ехал сюда в центр, и очень ужасная была погода. Куча дождя. Смотри. Это то там у тебя будет, да? А, прям вот там. Я знаю, что там на Новополоцке, по-моему, есть. маршрутки. Все, я тебе оставлю свой тоже. И, боже, знаешь, что это я звоню. Крути, 29. 29. А ты кино любишь? Люблю. Все любят кино. Все? Думаешь? Да. Нет, не все. Я обалдел, когда узнал. Есть люди, которые не любят. Нет, не любят. Я раньше очень много смотрел. Вообще, а ты как, какие любишь там? Жар ужасы? Комедии? А что, комедии? Наверное, Не Я ужасы часто смотрю. Ну как, часто? Когда смотрю фильм, тогда смотрю ужасы. И сегодня с утра посмотрел один. Он очень стрёмный. Мне очень страшно теперь спать я думаю. Я пригласил тебя домой поспать со мной, Спасибо. чтобы мне не было страшно. Так что все, оставайся. Я просто смотрю на тебя и чувствую, что я буду в безопасности. Да, мне так кажется. Ну ты откажешься. Конечно. Очень зря. Так, стой. Какой твой? Вот этот? Здравствуйте. Здравствуйте. Обязательно не Нет. быть? Нет одно место. Ну все, ты, ты, ты сегодня не уезжаешь. Встаешься. Так, вот это что ли? Пойдем там спросим. А, новополос. Нужно этого ждать. Все, хорошо, ты. У тебя зонтик-то есть? Есть. Я не волновался. Больше. Все, слушай, ну приятно было пообщаться с тобой. Вот я прям обняться хочу. Ты милая очень. Вот, правда. Все. Хорошие тебе дороги. Спасибо. Все. Подожди, в щеку. В щеку. Здорово. Два меня. Все, все, все, все. Все. все. Все. Пока. пока. Девушка. Привет, слушай, быстро ходишь, тебя вообще не догнать. Ты торопишься что ли, когда ты? Немного. Что? Галеева Немного. или ты? А, я понял. Слушай, как настроение твое сегодня? Что, блин, за тихо говоришь? Что? Как настроение говорю. Тихо говоришь ну, просто. Еще ага. Даже не надеюсь, что я тебе его испорчу. Слушай, можешь вот на минутку буквально остановиться, потому что я в метро шел и. Ну тебя чуть догнал, Правда. Ладно, давай немножко туда подойдем. Там остановимся. Как зовут тебя? Как? Как моего папу. Серьезно, меня Валера зовут. Ну ты прикольно выглядишь так. Я очень люблю, когда девушки носят кожаные куртки. Это Он реально. Тоже, да неправда, посмотри. Ух, просто... С кем-то капюшоном пошел, какая-то фигня. А девочки тем более очень редко носят. Мне это кажется. Слушай, ладно, можно вот на минуточку тебя здесь станем? Вот. Блин, улыбаешься так мило, правда. Я бы с тобой встретился. Серьезно? Да? Я Серьезно? очень тяжелая работа и графика меня. Ну, хорошо, что не жизнь. У меня тоже очень сложный это график. Не и не То есть у тебя такой гибкий какой-то вот не что... Не сутки, не через не сутки через сутки. Но это сложно, я думаю. А свободное время что? Ну, ну то есть так вот как бы стараешься отдохнуть как-то там дела порешать свои. Ну, то есть нету такого, что там тренировки там постоянно какие-то что-то. Время бывает, да? Как меня зовут, ты помнишь? Да. Можем что сделать? Я в принципе, ты знаешь, у меня тоже график такой непростой, у меня очень мало времени бывает, но я думаю. Ты вообще относительно вокзала далеко живешь? Да. Где? Советское? Словинская. А, словинского? Я не помню где это, если честно. А, я понял. Я в Курасовиче. Мы, да, мы можем где-нибудь на Немиге по набитину прогуляться. Что? Я думаю, что нужно просто созвониться и все решить по телефону. Я знаю, что ты не раздаешь. Ну, понимаешь. Но нужно же как-то связаться. Я же не буду тебе названивать там по 100 миллионов раз и умолять, выйти, прогуляться со мной. Ладно. Я тем более скоро уезжаю. Куда? Надолго. Две недели? Скоро-это когда? <соединяющие> mm -hmm. 60, 60, 60. Тем более. Ладно, что мы сделаем? Я наберу завтра, послезавтра. Будет там время. <соединяющие> а, а что делать? А как делать? Ну, я хочу с тобой увидеться, и поэтому хочу записать вам <соединяющие> Какой у тебя код? А, а почему поспорил? <соединяющие> что? Ну, конечно, мало, но все часто подходят на вообще парни. Ну, конечно, это для тебя будет странно. Ну а как вообще, мне кажется, это нормально так и должно происходить. Вот ты мне понравилась, я захотел с тобой встретиться. Все. Да, я вообще тебя плохо знаю, поэтому предлагаю прогуляться и пообщаться. 20. Какой у тебя код? Так, я не а ты вообще кино, ой, кино любишь? любишь. Какое? Из-за времени? Ну, да. Любишь, ужасы все любишь? Относительно. Относительно. Я тоже. Я, честно говоря, ну, в кино давно не ходил. Ты когда был последний да. раз? Можно в кино сходить, кстати. какое-нибудь подобрать? Ну, давай потом отходим, я... ты? ты, торопишься? Сейчас да. еще пару минут я тебя подпишу какие-то смайлики непонятно я сегодня посмотрел фильм очень жесткий страшный я боюсь спать не знаю что не делать 25 до сих пор боишься да может со мной сегодня поспать чтобы я не боялся что другие ты не спишь с парнями которые боятся да я думаю что я, ск... я просто посмотрел на тебя и думаю, что я буду чувствовать себя в безопасности с тобой. Думаю, дай-ка предложу, может, прокать. Вот, ладненько. Ты реально милая, и я думаю, что мы с тобой еще увидимся. Вот, я... Все, Все. я прям на... Напоследок хочу приобнять тебя. Все, хорошего дня тебе. Пока. Привет, друзья. Меня зовут Валерий Юрьевич, и... Я хочу пригласить минских парней посетить бесплатный мастер-класс по знакомству. На этом мастер-классе мы пробежимся по теории, немножко пройдемся по практике. Ну и в целом проведем очень крутое время. Расписание мастер-классов можно узнать здесь. И заходи прямо сейчас, узнавай расписание, и я жду тебя. Всем успехов!